кроме отказа от покупки российских углеводородов, ну или, так сказать, во всяком случае жесткого налога на покупку российских углеводородов, который бы обеспечивал сказать, существенный гэп между ценами. Других жестких санкций в распоряжении Европы практически не осталось, потому что санкции персональные с тем, чтобы людей не принимать у себя, ну. Это просто имплементация. То есть эти решения уже приняты. Весь вопрос, насколько их имплементируют, и Европа предпочитает их имплементировать постепенно. А что касается банковских операций, то тот жесткий уровень комплайнса, который на сегодняшний день по отношению к россиянам, к российским деньгам в Западной Европе, ну, он может усиливаться, но это уже не глобальная история. Если не возникнет уж совсем, жесткой ситуации, когда Запад скажет, отключаем углеводороды. А еще раз я хочу сказать, это в принципе возможно. То есть это огромные издержки, но это в принципе возможно. Да, я считаю, что никаких дополнительных к этому санкций не Хотите будет. Объясните, что тогда будет с Россией, если европейцы, наблюдая за развитием событий на Украине, они говорят, окей, Владимир Путин, спасибо, нам не нужен ваш газ, вы как-нибудь там сами. Дальше что? Вот у, у России, вы можете пояснить, у России какая доля доходов из-за этого выпадает, и можно ли наши какие-то вот эти избытки перенаправить, например, куда-нибудь, я не знаю, в Турцию, Китай. Ну, это проблема. Причем проблема не столько для России, как российского общества, сколько для э, Кремля. Потому что если в российских доходах, в ВВП страны доходы от нефти и газа составляют, я сейчас не помню точно, но я имею в виду от экспорта нефти и газа составляют порядка то ли 10, то ли 12 процентов, то в федеральном бюджете это 50 процентов, ну или близко к тому. Вот. И, собственно говоря, это именно те деньги, раздавая которые, Путин, с одной стороны, удерживает лояльность силовиков, вот тех самых 300 тысяч головорезов, которые, так сказать, скрываясь под названием «Национальной гвардии», готовы подавлять протесты в российских городах. За эти деньги он кормит Чечню, эти деньги он раздает по мелочи пенсионерам перед самыми выборами. То есть это вот тот самый его кошелек, из которого он может продлевать свою власть, не используя силовые приемы уже вот непосредственно. Вот. То есть мы сейчас с вами как раз ищем вот эту Ка Кащеевскую иглу вот через и... Но хорошо, если не в Европу, а куда тогда этот газ можно направить? Китайцам он нужен, вот мне по телевизору постоянно говорят, «Сила Сибири, наши гордости» и так далее. Туда это все. Теоретически говоря, это можно, конечно, перенаправить в Китай. Это не очень легко, потому что труба сегодня на Китае, я не помню, у нас, по-моему, на 100 миллиардов кубов или чуть, чуть меньше, так сказать, в год. То есть это, это не та, это не, и это не превысишь, а в общем объем поставки в Европу в Европу существенно выше. Перенаправить на какие-то другие направления. Ну, Турция, Турция имеет и иные источники газа, и она, собственно говоря, не так много потребляет, и весь интерес Турции брать российский газ – это транзит все таки в ту же самую Италию, насколько мне известно. Вот, то есть перенаправить можно, нефтяные потоки перенаправить проще, газовые потоки перенаправить тяжелее, но это огромные издержки. Это огромные издержки, Это я думаю, что для Кремля это потеря половины того ресурса, который у него на сегодняшний То день. То есть можно, можно? отказ да, да. от российских углеводородов, это получается для России, для российского бюджета, будет покруче отключение SWIFT, по-вашему? Отключение SWIFT по сравнению с отказом от закупки российских углеводородов, это спичка по сравнению с атомной бомбой. А mm -hmm. это что будет означать? Мы просто на наличные перейдем или как вот на, mm -hmm. на, на, на обывательском уровне? Как мы это можем ощутить? Слушайте, так сказать, я вообще с, со смехом слушаю вот эти вот все разговоры по поводу Свифта. Свифт это телетайп. Вот mm -hmm. раньше, так сказать, банки, mm -hmm. когда вы платили Иван Иванович платил Иван Петровичу, таскать он банка отправлял телетайпограмму. Да? А потом сказали, ну, блин, так сказать, не современненько, издержки mm. большие, там стоит, так сказать, и страховка нужна, потому что, так сказать, вмешаться в это. Вот придумали такую защищенный мессенджер, вот такой вот, знаете, WhatsApp межбанковский, который называется SWIFT. Но если у вас отключить WhatsApp, ну, наверное, вы на какое-то время расстроитесь. Там у вас контакты какие-то забиты. Ну, перейдете, там, я не знаю, на телеграм, на там, еще что-нибудь.